Значит, что мы имеем? У нас будет персонаж, которому нам предстоит играть. Давайте его можно, кстати, выбрать как мужчина, так и женщина. У нас имеется, то есть два персонажа разного пола. Вот, естественно, имя персонажа мы зададим свое, потому что другого быть не может. Так, так, так. Давайте сейчас сразу же все настроим и начнем сегодня, наверное, новую серию по выживаниям в этом удивительном и неповторимом мире, друзья. Итак, давайте пробежимся вкратце по настройкам, что у нас тут важного, на что стоит обратить внимание, да. Насчет вот этих вот режимов я мало, если честно в курсе, поэтому конкретно ничего не могу сказать, то есть по поводу режима качки, ну, я думаю, что описание говорит само за себя, включать его или нет, по умолчанию у нас оно отключено да пусть, значит так оно и будет, да так, по управлению разберемся по факту ну и звук, пускай останется на том уровне, который был установлен по умолчанию ну что ж, давайте начнем новую игру, посмотрим э, испытаем свои силы, так, название обязательно надо задать, без названия не получается э, сделать игру Начать игру, да? Так, сейчас, секундочку. Вот таким у нас будет название. И, я так понимаю, это с друзьями режим, а это режим оди... одиночной игры. Ну что ж, нам это как раз-таки и нужно. Давайте создадим свой мир и уже посмотрим, что же нас ждет да, в нашем большом без... безгр... безграничном океане. Границы-то у него все равно есть, но... Океан, штука здоровенная, и плавать нам придется долго. Так, ну что ж, вот мы начинаем. Значит, нам э, в наше распоряжение дается вот такой вот крюк, э, которым мы, собственно, и будем собирать все окружающие нас э, предметы. Также можно подбирать предметы, э, жамка на кнопочку ЕС, да, если вы играете э, с компьютера на клавиатуре. Так, как, например, я вот... Собираем все-все-все. Нам все пригодится. Нам все важно. Все нужно. Пока что у меня вроде получается неплохо. Но вот досочку я пропустил. Она, наверное, тоже нам пригодится. Листики тоже надо собирать. Но по, по приоритету все-таки нужно собирать, друзья, бочки. Вот сейчас я неправильно немножко сделал. Надо бочкам уделять особое внимание. И стараться их не пропускать. А я сейчас, к сожалению, наверное, уже и пропущу. Потому что мой крюк... Так далеко уже, к сожалению, не достает. Да, это мое опущение. Выживать мне уже вначале становится гораздо сложнее. Ну, ничего, собственно, на то оно и выживание, чтобы выживать, верно? Поэтому будем выживать, как всегда, по хардкору. Ничего страшного. Бочки у нас еще будут. Зараза, а ну иди сюда. Что ж такое? Не могу поймать уже который раз. Так. Также, ребятки, не забывать. Надо смотреть вокруг. Все везде плавает вокруг нас. Вот я бы по приоритету все-таки вылавливаю вот эти штуки, потому что веревки нам нужны будут. Да, да, как видите, можно собирать сразу несколько предметов, так сказать, на один заход. Вот, как говорится, за двумя зайцами погнался, ни одного не поймал. Так, так, так, что у нас здесь? Тут мы упускаем досочки. Ну, на самом деле, очень много мы упустили всего. Так, смотрим, что здесь. А, давайте собираем. Наша основная задача уже что-то собрать и уже что-то дельное скрафтить. Я бы скрафтил, наверное, копье сейчас, да, чтобы можно было отбиваться от той акулы злой, которая нас тут всю дорогу преследует, да? Так, полежка, полешка, твои сюда его. Так, пластик тоже пригодится, но, ладно, ладно, это важнее. Так, смотрим, что можно скрафтить, пока у нас бочки далеко. Удочка, копье деревянное, а на него нужны доски, друзья, доски. Где у нас доски? Собираем доски. Так, копье. Мы теперь нет еще не можем сделать нам для копья. Нужно еще кое-какие ингредиенты, да? Так, так, так. Да что ж ты будешь делать-то? Ни хрена не получается, друзья. Ну ладно. Так, там у нас по курсу бочка. Так, друзья, бочечку мы опять просрали. Небольшое, небольшая заминочка произошла. Ну ладно, Ничего страшного продолжаем выживать. Так нам для копья потребуется три веревки, да? А веревки мы можем делать из сами знаем из чего? Мы их можем делать э, крафтя их из э, из листьев. Так где у нас веревки? Сразу же посмотрим. Так, так, так. Подожди, тут все пропускаем. Так, это мы и так могли подобрать. Все собираем по максимуму. Сейчас я так понимаю уже акула начнет у нас нападать. Нужно срочно сделать копье. Во что бы то ни стало, да? Так, где у нас веревки, друзья? Вот они веревки. Значит, изготовим три штучки и смотрим, что у нас так. Не забываем подбирать доски. Так, так, так. Где наше копье? Ага, вот у нас копье. Куда мы его сюда поместим, конечно же, да? Вот у нас как раз уже напала акула. Надо ее срочно отсюда убрать, чтобы... Не коцало, так сказать, наш плод. Так, все пропускаем, друзья, все пропускаем. Так, секундочку. Так, так, так, идем дальше. Я вижу впереди по курсу остров, да, небольшой? И чтобы вот к нему причалить, нужен как раз-таки какой-нибудь якорь, да? А чтобы сделать якорь, где у нас якорь или что-то в этом роде, нам нужно как-то зафиксироваться. Нам нужно зафиксировать наш плод а, каким-нибудь способом. Так, вот бочечка нам важна. Бочечка нужна, да. Так, плод надо зафиксировать. И мы тогда с острова возьмем... Да что ж ты будешь делать-то? Опять не везет. Что за невезение такое? Да, ребятки, тут надо быть точным. Смотреть в оба. Одну атаку акулы мы отбили. Но это не значит, что она от нас отстала. Она будет продолжать, наступать. Так, давайте пока по бочке далеко. Посмотрим, что можно сделать. Пластиковый крюк, это понятно. Строительный молоток можно сделать. Так, что еще у нас здесь есть? А, так, это у нас разовый якорь, который мы, в принципе, можем... Нам нужно две веревки еще и камни, друзья. Нам нужны камни. А камней это в принципе, у нас и нет. Да, они, наверное, могут быть в каких-либо бочках. Что ж ты будешь делать-то, а? Хоть что-нибудь возьми. Да, блин, глаза разбегаются. Лучше бочку, конечно, потянуть. Так, камней у нас тут так и нет. Давайте еще, Да, то есть можно, в принципе, костру причалить а с, помощью, а, с помощью такого устройства, как а, весло. Вот, таким вот образом. Сейчас я его попробую сделать, если получится, конечно же. Так, вот оно весло. Вот мы его можем изготовить. Вот мы его, значит, на троечку делаем. И гребем к острову И возможно здесь какие-то камушки Так, так, так, куда ты мой плод поплыл Давай-ка сюда еще раз Акулы здесь как, как тут, как тут, короче Я думаю вот тут камуш... камушки Камушки какие-нибудь можно надыбать, наверное да, На дне вон там что-то валяется Но мой плод, наверное, уплывет от меня Пока я буду там плавать Да и акула здесь тоже рядом Опасно, друзья, опасно, опасно так, ну пока вроде... Ага, вот она плывет. Акула уже тут как тут. Сразу же, как только я в воду окунулся, она сразу же подплыла. Так, ну мы сейчас посмотрим. Здесь где-то должны быть камушки. Так, это все крюком. Добывается, да? Или чем-то еще. Так, пока акулу я не вижу. Она, видимо, отплыла куда-то. Но она сейчас приплывет. Она здесь круги нарезает. Так, тихо-тихо. Сейчас мой плод... Унесет куда-нибудь. Я хочу еще немножко здесь побыть, так, аккуратней. Как видите, у нас все инструменты ломаются, в том числе наше весло. Опять вот акула проплыла. А, мне интересно, чем же можно камушки-то добывать? Чем же можно? Пока мы здесь возле острова, я сразу же попытаюсь а, что-либо собрать. Что нам можно? Так, цветок какой-то мы собрали. Это нам неинтересно, нам лучше бы что-нибудь из еды. Так, а чем можно подобывать-то вот эти штуки? Вот он, камень, да? А, вот так вот я добываю, собственно, камень. Ага, и тут меня косает а, эта акула. Опасно, друзья, на самом деле, опасно. Очень опасно. Надо быть осторожным. Вот он опять плывет. Попытаюсь удрать. Получилось. Получилось в этот раз. Но мне нужен еще один камушек, чтобы у меня был якорь. Ага, сразу я как в воду, она сразу тут как, тут как тут. Пусть отплывет хоть немножечко. Все, она сквозь текстуру умеет плавать. Такая вот акула. Так, так, так. Так, еще есть. Я думаю, сейчас она опять приплывет. Так, и что у нас на, на якорь-то хватает? Нет, а, весло и одноразовый якорь. Но я думаю, что нам, в принципе, сейчас якорь не особо нужен. Мы поплывем все-таки дальше. Так, а что еще можно сделать для того, чтобы добыть? Это каменный топор, да? Нужен камень и веревка Две веревки и камень, да? Так, ну что ж, давайте смотрим, что можно сделать Тут у нас веревка Ну и камень, друзья, нужен камень Попытаемся сейчас еще раз добыть Следить надо за акулой Ага, вон она плавает Так, это что у нас? Деревяшка Деревяшка нам пригодится Так, она вроде уплывает Сейчас я быстренько нырну там еще я видел камушки где-то были. Оп. Так, давай-давай-давай-давай. давай, давай, давай, давай Быстрее-быстрее-быстрее. Так-так-так-так-так. Удираем-удираем. Плаваем очень медленно. Ну, наверное, из-за того, что у меня в руках что-то находится. Итак, три камня я добыл. Я думаю, что сейчас лучше сделать топор. А, Топор давайте сделаем все-таки, пока есть такая возможность. И попробуем... Добыть немножко дерева. Вот тут у нас есть на острове дерево. Чтобы этот ресурс у нас был, так сказать, на высоком уровне. Давайте как можно больше добудем. Так, у нас. Главное, чтобы наш плот не уплыл куда-либо. Хотя бы что-то мы отсюда да и унесем с этого острова. Чтобы не совсем впустую. Доски, доски. Сейчас все досочками забьем. Так, есть такое дело. Ага, вот он. У нас же есть это, это у нас, я так понимаю, арбуз. Это у нас арбуз. Ой, наш плод отплывает. Надо его немножко подправить. Все-таки, ладно, не буду я пока делать одноразовый якорь. Я пока заморочусь на других немножко ресурсах. Это что у нас? Это белый цветок. Так, да, у нас тут осталось еще одно дерево. Давайте все-таки его тоже заберем. Чтобы решить немножко проблему с досками, да? Доски нам нужны Так, есть такое дело И что-то мы еще попутно там взяли Ну, это уже не, не столь сильно важно Так, какие-то вот цветочки тут есть Но ну, я так понимаю, этот остров мы исследовали по максимуму Этого, этого макушка Так, ну все, можем, думаю, дальше плыть а Где наш мини-плод? И где плод наш? Плод уже относит, я смотрю И начинается, походу, ребятки, буря а, нас качает из стороны в сторону и сейчас нужно быть аккуратными я бы сделал еще молоточек строительный да это тоже важно да нам нужно сделать а, расширить так сказать наш плод и починить а, поврежденные сектора да а как починить поврежденные сектора здоровье 45 процентов как его починить-то вроде все есть а что не чинится так это же у нас это же у нас доски ну вот, ребятки, у нас тут темнеет Давайте все-таки я немножко расширю Наш плод Потому что начинается буря И как-то Очень некомфортно становится На таком маленьком плоте Плотели <связать> Извиняюсь за мой корявый русский Так, а, да, так нам будет попроще Немножко здесь балансировать да. Но я помню, что можно как-то восстанавливать Было это все дело, ладно Занимаемся, а, так сказать, отлавливаем Всех этих штуковин да-да, да вот так вот нам сейчас везет. Мы сразу две штучки. У нас тем временем стемнело. И немножко сложнее, я думаю, нам сейчас станет. Ага, вот я там вижу у нас всякие, всякие, всякие полезные предметы. От, видимо, от, то ли от кораблекрушения, то ли непонятно, как они здесь вообще в воде плавают. Все, давайте собирать по максимуму. И, ребятки, прошу обратить внимание, что запас воды у меня заканчивается. А это ничего хорошего. Надо, нам нужно срочно пополнять запас воды Нам для этого нужно очень много различных компонентов Она сболтает все сильнее Так, запас воды, запас воды А нам что нужно сделать? Нам сломался крючочек Так, смотрим, ребятки, смотрим Пустая кружка, требуется пластик, чтобы создать, да? Ага, у нас нет крючка Что ж, давайте сделаем крючочек пластиковый крючок да то есть нужен тоже пластик которого у нас друзья сейчас нет и нам становится все хуже и хуже хоть прям вручную плыви и добывай все дело там акула у нас она немножко косает на раз Но я думаю успею сейчас доплыть как же сложно-то догнать свой плод когда идет вот такая буря так меня акула здорово уже потрепала я вроде плыву, но не успеваю за своим плотом. Не успеваю, друзья. Почти успел, да. Успел, мне очень хреново. А, нужно сделать пластиковый крючок. А давайте будем сейчас дальше добывать все, что сможем. Я, как видите, уже я на последнем издыхании. Мне необходима вода. Нам нужен пластик. Давай, броски точнее. Нам нужен... Да, это кривой был бросок. Надо уметь... Да что ж ты будешь делать, вроде кидаю нормально Да блин Нам нужен пластик, чтобы сделать кружку Так Неужели мы так и помрем? Ну что ж, пластика-то уже должно хватить, наверное Так Еще одна деталь И смотрим, друзья Что у нас есть На кружку нам а, пластик 4 штуки надо, у меня три. Да что ж ты будешь делать-то? Мне срочно нужна вода. Не столько еда, сколько вода. Пустая чашка. Изготавливаем чашку. Так, что мы можем с помощью нее сделать с этой чашкой? Наполним соленой водой. Выпить э, или налить жидкость. Так, а выпить э, соленую воду, нам, наверное, от нее еще хуже только будет. Я так понимаю, что нам нужно или костер какой-то развести. Или что-то в этом роде, да, обычный гриль Нужна веревка Обычный гриль, друзья Обычный опреснитель Да, нужен опреснитель А на него нужен пластик, черт возьми С этим пластиком просто беда Просто беда, друзья, с пластиком У меня очень-очень сильно Сильное чувство жажды Я уже тут, грубо говоря, кони отбрасываю Давайте еще одну бочку попробуем И нам должно повести. Нет, не достаем, нет, нет Цепляемся за жизнь последними Последними шансами И что, немножко пластика, друзья Немножко пластика Держись, держись, друг Ты сможешь А мне тем временем все хуже и хуже У меня э, резкое обезвоживание Сколько я еще протяну, я не знаю Сколько я еще протяну, я не в курсе, ребятки Так, давайте посмотрим на гриль мне пластика не хватает Еще немножечко пластика добыть Все, я очень сильно болен И жду спасения Мир сохранен Ну тут я так понимаю Меня может только спасти мой напарник Которого в данный момент Со мной рядом нет Как вы уже наверное понимаете Ну и мир у меня сохранен Но я наверное скорее всего сейчас перезагружусь И начну заново Ага, то есть вот так вот, да я сдался, перезагрузился, у меня, естественно, ничего нет, здоровье у меня на минимуме. Ну что ж, ну что ж, друзья, я так понимаю, что сейчас мне нужно вообще все с нуля собирать, как и это было раньше, но только я еще и без крюка, да, вдобавок. Да, суровый мир, на самом деле, рафта. То есть я не пережил, ä, не пережил я в прошлый раз. Давайте еще раз попробуем, я так понимаю, давайте выйдем в главное и... Ничего не будем мы сохранять. А сейчас я, ребятки, еще раз попробую. И посмотрим, докуда мне получится пройти в следующий раз. Так, давайте новый мир. Так, опять-таки поставим на одного игрока. И так, название у меня, наверное, такое сейчас скажет, что есть. Удалим старый мир. Да. И начнем новую игру. Ну, ребятки, я думаю, немножечко потренируемся. И у нас все получится. Так. Я думаю, сейчас пару разочков, и у нас все получится, друзья. Продолжаем. Ну и что ж, вот мы заново начали. Бодренькие, здоровенькие, все у нас на максимуме. И теперь будем стараться действовать более оперативно. Рафт-игрушка, конечно же, не из тех, которые любят сострадать и сожалеть о нашем игроке. Нет, она очень, на самом деле, жесткая. А Если ты что-то упустишь, то только твоя вина. Поэтому нужно заранее стараться контролировать свои действия. Да? Так, это нам нужно для веревок доски нам нужны, значит, для, много для чего желательно с первого раза все это делать. Так, пластик нам тоже пригодится. Пластик, причем тоже, ребят, тут в общем все ресурсы изначально надо собирать в большом таком количестве, потому что они все действительно нужны. Вот тут прям три листика сразу плывет, это тоже очень хороший улов. Так, смотрим в другую сторону, там тоже у нас большой куст уплывает. Сможем? Нет, нет, не смогли, не смогли мы его зацепить. Тут реально каждое действие, оно буквально ведет вас к успеху или к провалу. То есть, даже вот мы, если промазываем с вами, да, времени у нас остается все меньше и меньше. Я так понимаю, у меня в предыдущей части у меня возникло обезвоживание, да, и надо сейчас э, направлять свои действия на то, чтобы этого обезвоживания у меня больше не было, не достал, да, ладно. Кстати, ребят, на правую кнопку мыши, когда зажимаешь, он быстро сбрасывает крючок, на левую кнопку мыши мы забрасываем его, такая вот небольшая. Небольшая вставочка. Так, да что ж ты я промазал-то, а? Вроде ж попадаю. И вроде мажет, бери руками. Чего-то, ребят, даже можно руками успевать цеплять. Не всегда, правда, это получается, потому что надо контролировать. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Так, и там, и здесь. Где-то досочка должна выплыть. Где она? Взял я её, получается, да? Эх. Так, ладно, взял. О, бочка! Да бочка это же вообще приоритетная цель. Да что ж ты будешь делать-то? Я опять бочки просираю, друзья. Это, это очень нехороший тон. Нельзя так делать, никогда так не делайте. Бочки нужно брать по приоритету, потому что в них сразу много всего. Все бочки нужно собирать. Так, две бочки по курсу, и наша задача их не проворонить, друзья. Давайте сконцентрируемся все-таки. Хватит уже халатно. У нас все-таки тяжелые условия для выживания. Так, все берем, все сгодится. Все, все, все абсолютно. Так, бутылек тоже в пластик нам нужен. Как мы уже поняли, нам тоже нужны его в нормальных таких количествах на определенные вещи, так как мы знаем, что у нас предметы здесь имеют свойство ломаться. И если вовремя, не сре... если вовремя не среагировать, то тогда мы останемся ни с чем, так сказать, да. Вот у нас, как мы видим, сразу сколько досок, да, это у нас из одной бочечки только. Так, вот это тоже все берем. Я думаю, что пора сделать копье по-быстренькому. Главное вторую бочку не упустить Так, деревянное копье, нужна веревка А веревка у нас вот здесь, да? Так, раз, два, три, четыре Сразу же по максимуму сделаем И давайте сделаем деревянное копье Которым будем отбиваться от акулы А тем временем у нас бочка Пытаемся захватить, но она у нас по курсу Это очень хорошо Так, мы даже там что-то Так, что там у нас, хлам какой-то мы взяли Так, листья, отлично Копье нужно, чтобы отбиваться от акулы Она у нас отгрызать начинает наш плод Поэтому мы сделаем копье в первую очередь. Но если, ребят, вы считаете, что в первую очередь нужно сделать что-то другое, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях для более, так сказать, разнообразного а, и продуктивного а, выживания. Так, что нам надо сделать еще? У нас сейчас скоро пойдут острова, наверняка, да? И что нам нужно сделать, пока вот у нас тут более-менее такая разгруженная ситуация, обстановочка? Что же нам сейчас нужно сделать? А, так, думаем, думаем, думаем. Ага, нужно сделать... Э, вообще нужно расширять наш плод и сделать на нем опреснительную установку, да, для воды. Это такая достаточно э, основная цель. Так, так, так, так, так, промазала. Так, ну что ж, давайте, для расширения плота нам потребуется самодельный молоток. Ага, так, так, так, так, смотрим, смотрим, смотрим. Так, да что ж ты какой мазила-то, а? Они еще вертятся, все эти детали в воде. И иногда прям вроде думаешь, что ты попала, а ни хрена не попал. Дальнюю бутылку захватим, тоже хорошо. Вот тут, вот, тут, тут, тут. Иногда просто не достаешь вот она вроде близко, а не достаешь. Так, вот туда еще закинем, давайте. Так, это подберем. Тут у нас нам главное бочку. Вот у нас акула уже напала. Сейчас мы бочку подцепим. И акулу уберем отсюда. Надеюсь, она у нас. Не успеет ничего отгрызть. Может, еще что-нибудь заберем вот так, да? То есть надо, ребятки, вот так вот все контролировать. У нас по курсу уже остров, чтобы на острове закрепиться. Ага, видите, у нас крючок сломался, да? Можно сделать еще один, благо у нас сейчас ресурсов предостаточно. Крючок делается из пластика и древесины досок. Так, еще набрали, да, вот видите, избойчик у нас гораздо больше, ох, как хорошо, ой-ой-ой, а вот это нехорошо Что, в итоге я не взял ничего? Нет, взял вроде, вроде все взял Так, ну что ж, пока у нас тут более-менее разряженная обстановка, всякий хлам плавает, но это нужный хлам Мы попробуем сейчас сделать, нам нужна кружка, да, нам нужен молоток, вот он у нас, пластиковый молоток, нам нужны веревки для молотка делаем веревки, делаем молоток. Так, кто-то что-то у нас плывет, и а мы упускаем. Надо все, ребятки, успевать достаточно быстро все так. Нам сейчас надо к плоту, это к острову подплыть. Нам нужно не только молоток, нам еще нужно весло. Да, вот оно у нас весло, которое мы подгребем куда нужно. Так, да, нам сейчас надо к острову и Возможно, даже получится несколько камушков, да, подобрать, как в прошлый раз. А возможно, даже какую-либо еду или воду. Кстати, у меня в прошлый раз, по-моему, была э, еда, но я ей не воспользовался почему-то. Это тоже мое опущение. Не делайте так никогда. Так, куда ты плывешь? Давай плыви костру. Я знаю, что здесь можно поживиться камушками. Непонятно, куда течение, кстати, идет. Надо бы сделать какой-нибудь флажочек. В прошлый раз, кстати, как-то попроще было в этом плане. Да, и что у нас здесь есть на острове? Давайте по-быстрому я сейчас пробегу, гляну. Лишь бы у нас не уплыло. О, какие, это же арбузы, да? Арбузы, друзья, это шикарно просто, что тут арбузы нам попались. А тут что, все, больше ничего нету. Куда наш плот уплывает? А, нет, нет, нет, надо догонять его срочно. Нет, так нельзя делать, так нельзя же. Ну, в принципе, мы все подобрали, я не буду тогда на нем останавливаться. Я не буду зацикливаться на этом всем деле. А поплывем дальше. Мне бы, конечно, не помешал якорь одноразовый. Я бы сбросил его и поехали дальше, что называется. Так, что-то мы как-то плыли? Мне кажется, мы до бочек сейчас не доплывем. Иногда можно просто вот так, кстати, регулировать. Э, с помощью вот этого устройства. С помощью весла. Куда мы плывем? Отлично. Очень большой взял э, шматок. Так, бочечка раз. Бочечка есть. Бочечка два. Не уйдешь от меня в этот раз. Так. Ну, я вижу, мы достаточно много всего собрали. Прям мне нравится, сколько мы уже собрали всего. Надо расширять плод и ставить уже, а, ставить уже опреснитель, чтобы у нас была, друзья, водичка. А это у нас очень важный фактор. Сколько у нас вот это? Сколько пластика-то? Как-то кинуть бы так, чтобы сразу все захватить. Там доски. Мы доски в этот раз, кстати, ребятки, не захватили с острова. Ну, потому что у нас не было молотка, а, точнее топора. А на его изготовление нужны тоже ресурсы. Нет, не получилось. Так, ну что ж, передышечка, я смотрю, небольшая. Так, прошу прощения. А пока у нас передышечка, давайте изготовим все-таки молоток. И уже потихоньку начнем расширять наш плод. Хотя бы на две секции. А вот эту секцию, по идее, можно... А как ее восстановить-то? Как-то же можно ее восстановить? Ага, это что у нас? Это у нас на выбор, да? Я пока не знаю как. Так, бочка. Это у нас основная приоритетная цель. Давайте, ребятки, плывем к ней и забираем, да? Забираем бочечку. Это нам нужно. Ну что ж, опять океан нас ждет. Опять океан. Я так понимаю, уплываем мы от островов, которые были. И опять в океан. Так, давайте все-таки кружку сделаем. Пора уже позаботиться о еде. Так, вот кружечка, пожалуйста, у нас есть. Все побочные а, всякие ресурсы мы от, отложим на потом. Так, что у нас здесь? Плод немножко побольше мы расширили. Так, забираем, забираем. Блин, не успеваю. Похоже, я и там тоже не успел. Так, что у нас тут плывет? Что-то я взял вроде. Лист взял. Так, уже скорость стемнеет, друзья. И главное, чтобы не начался шторм. Пока вроде нам, я так понимаю, везет. Пока шторма никакого нет. Помню, что к ночи начнется шторм, как это в прошлый раз было. Все, пока забираем, все забираем. Ничего не упускаем, все забираем. Да что ж ты упустила? Так, ну что ж, берем еще. Так, ну все, надо позаботиться сейчас о опреснителе. Срочно прям вот сейчас берем и изготавливаем. Все, вот у нас есть базовый опреснитель. И мы его, наверное, установим вот здесь или где у нас не сломанное. Вот тут, наверное, я его поставлю, да. И здесь мы, значит... Ага, так, а что-то я не то делаю. Надо бы мне сохранить мир. Мир сохранили. И нужно выбрать просто, что сделать. Да, вот это у нас, значит, расширение. Так, тихо. Ага, акула, акула. Опять она ест мой плод. Пошла вон. Бесполезная ты, шняга. Иди вон отсюда. Так, у меня и так плод маленький. Она пытается меня потопить, сожрать. Все, меня здесь сожрать пытается не уничтожить так еще Ох ты бочку то пропускаю я так нет нет нет надо перекинуть я смогу я смогу ребят да да да бочка это главная цель как много мне всего там аж 4 целых детальки 4 предмета так те время нас темнеет надо ребятки по -по побеспокоиться о о водичке да так положить доска вот, мы положили дос, досок немножечко. И сейчас мы, я так понимаю, опресняем водичку, чтобы можно было ее употреблять нормально. Так, собираем все, что попадет полезного. Так, не упускаем то, что мимо нас проплывает. Есть такое дело. Как видите, тоже нужно время на то, чтобы у нас водичка немножко опреснилась, да? И это время реально может сыграть нам не на руку. потому что Поэтому лучше делать такие вещи заранее, как оприснять вод, водичку. Бочка, бочка, бочка, друзья. Бочечка есть, бочечка. Поймал я ее, поймал. Ребятки, реально цепляемся за жизнь любыми способами. Мы не хотим погибать в этом океане. Мы хотим жить. Еще одна бочка, но я, похоже, до нее не достаю, не достаю я до нее, ребятки, не достаю. Так, давайте попробуем мы подплыть, что ли, к ней. У нас же есть весло, которым мы, в принципе, можем вот таким вот образом подобраться к чему-то нас интересующему. Так что тоже берите на вооружение этот способ. Можно вот так вот подобраться и подплыть в сторону интересующего у нас предмета. И сейчас посмотрим, получится ли у меня... Нет, все-таки далеко. Я плыл-плыл. У меня, видите, она просто по течению отплыла уже. Так, нам везет. В том плане, что у нас сейчас погода к нам более благосклонна. И у нас нет шторма. Так, так, так. Все, забираем, забираем все. Так, ну я пока думаю передышка. Так, что у нас тут с водичкой? А с водичкой что? А водичка где? Так, наполнить пресной водой. На Е. Наполнили пресной водой. И, друзья, да, вот я и пополнил запасы питьевой воды. Давайте мы еще нальем. И пускай у нас водичка еще. Так, еще изготавливается пока что. А вот у нас бочки. Так, собираем. Собираем еще. И руками собираем. И крючком собираем. И всем, чем попало, ребят, собираем. Нам нужно больше ресурсов. Больше. Гораздо больше. Так, сломался крючочек. Надо срочно сделать крючочек. Где же крючочек-то у нас? А вот он. Мы так все пропустим. Мы все пропускаем, друзья. Все пропускаем. Криворуки, Так, нет, нет, нет, нет, нет, только не в воду. В воде у нас злая акула. Она нас сожрет на раз. Так, я предлагаю расширить свой плод. А, благо у меня сейчас вроде как а, много чего я собрал Так, вот давайте расширим его, именно вширь Сколько там нам нужно, у нас ресурсы вроде есть Во, вот так вот расширим Нам будет попроще хотя бы здесь лавировать Так, вот там я вижу бочку, но мне до нее, по-моему, далеко Надо поближе подобраться Вот так, вот так, вот так Ну хотя она вроде по курсу была, ну ладно Это Я просто перестраховываюсь, чтобы не упустить ничего Так, так а что у нас водичка-то? Давайте наберем. И все, ребятки, почти на максимум мы пополнили запасы воды. За этим нужно всегда пристально следить. Так, нам все нужно. Нам и доски нужны. Главное, бочки не пропускаем. Что ж такое-то, а? Пластик тоже нужная вещь. Так, вот я там вижу бочку. Как видите, у нас тут в течение времени никакого нет. Так, нифига себе, я достал вдалеке. Это, наверное, самый дальний мой бросок был. Я думаю, надо подплыть, там бочка. Я до бочки точно не достану. Мне чтобы наверняка... И почему-то как вечно как бочка, так акула сразу рядом трется. Давай, родная, давай. Да что ж ты будешь делать-то, а? Почему я до нее не достаю? Давай, греби, греби, греби, греби, греби. Поближе, поближе. По... Она же вроде так близко. Она же вот прям ру руку вытянул и достал ее. Руку вытянул и достал. Давай, родной, гриби, гриби, Вот же она, вот, вот. Как видите, ребятки, буквально прям за бочкой плывем. Нам это необходимо. Да блин, о, отлично. Отлично, все, выполнена миссия. Там еще, по-моему, одна бочка. Давайте плывем к ней. Плывем, плывем, плывем. Можно, кстати, ребята, вот так по пути плыть и все подбирать. Но она прям на нас сама идет. Так, ну а тем временем нам становится нечего поесть. И вход я опускаю, наверное, вот такие вот э, арбузы, которые я нашел на острове. Хорошо, что они у меня есть. Тут тем временем меня нападает опять акулан. Получай, получай, сволочь поганая, получай в глаз. Будешь знать, как на меня нападать. Я еще тебя переживу. Сожрать она меня хочет. Ишь, что удумала, а. Не, не на того напало, блин. Так, давайте все это подбираем дело. Нам для выживания необходимо все. Все пригодится, друзья. Все в хозяйстве сгодится. Так, еды, кстати, у нас очень маловато. Арбузик мы надкусываем. Буквально один арбуз на два укуса. Все, мы все арбузы сейчас съели. И нам сейчас нужно подумать о том, что мы будем есть в дальнейшем. Потому что у нас с едой сейчас проблемки. Главное, я, я думаю, если акулу завалим, то точно еда будет Но она еще неизвестна, когда она у нас нападет в следующий раз Как-то вот эти вот участки можно ремонтировать, насколько я знаю Но как? Так, 45, а удерживать для других частей, повернуть Удерживать для других частей А как отремонтировать? 45, здоровье ну, У меня вроде показывает, что я могу отремонтировать, а что-то не ремонтируется А что такое? В чем проблема? В чем проблема, друзья, я не могу понять может быть, специальный какой-то ремонтный инструмент есть для этого? Если честно, я не знаю. Вот там такой большой красивый листик плывет. Мне бы его зацепить? Да, я его зацепил. Отлично. Тишина. Я и океан. И больше никого. И акула, которая постоянно меня пытается сожрать, друзья. Так, куда мы плывем вообще в темноту? Что ж, давайте наберем водички тогда. Но я думаю, это у нас сильное положение не сменит. Нам нужно сейчас о еде побеспокоиться. Это для нас более актуальный вопрос. Так, там бочка. Думаю, надо подплыть немножечко. Это неизвестно, куда она поплывет. Так, я воду-то хоть налил. Воду, по-моему, не налил, да? И, а, налил, налил. Это еще соленой воды попил, да? Эх, блин. Только хуже сейчас сделаю себе. Соленую воду пить нельзя. Так. Так. Ну что ж, друзья, плывем дальше. Что я могу сказать? Давайте наполним и выпьем. Это уже не соленая была. Давайте еще наполним и разведем. Так, да, светает, друзья. Рассвет. Так, ну что нам надо сейчас сделать? Нам вообще надо посмотреть, что у нас есть в крафте в нашем. Что мы сможем сделать. Так, так, так. Впереди вижу бочки. Вот такой вот, ребятки, рафт суровый и беспощадный. Еда заканчивается, а есть нам нечего. Нам бы сейчас по-хорошему или акулу завалить, или какой-нибудь остров поймать и там найти еду. Но пока ни того, ни другого мне, смотрю, не светит. Так, нужно смотреть, что у нас есть в инвентаре. А луковицу я могу съесть-то вообще, нет? Да, кстати, луковицу могу съесть, отлично. Еще немножечко еды пополнил запасы. Мне бы еще какую-нибудь луковицу найти. Они, кстати, попадаются иногда вот в этих бочках. Так, давайте плывем, плывем, плывем. А это, кстати, что такое? Антенна используется с, при... с приемником. Ух ты, чертеж, что какой-то я нашел. Так, так, так, бочечку взяли. Так, это тоже сейчас возьмем. Ай, взяли, взяли, так, отлично. Ну что ж, друзья, надо смотреть, когда у нас остров. Я пока не вижу у нас островов нигде на пути. Нет, не видно. Но он нам нужен. Так, вот там что-то есть. Но это не очень похоже на остров. Это, скорее всего, какая-то арматурина, которая находится в воде. Но нам, ребятки, нужно есть. Нам нужно срочно кушать. Так, я так понимаю, что жарить надо будет мясо на чем-то. А, давайте сейчас попробуем построим еще наш плот Немножечко увеличим. У нас, благо, есть для этого материал. Мы набрали очень много досок. Все-таки не просто так работаем, подбираем здесь все, а потихоньку расширяем наш плод. Да, у нас плотик уже такой стал, не маленький. Так. Все, ребят, надо думать о еде. Где акула, кстати, а? Мне нужно срочно ее вальнуть. Так, и давайте посмотрим, что у нас для еды еще есть. Обычный гриль, да, мы можем изготовить обычный гриль И давайте уже мы поставим рядом с нашим опреснителем обычный гриль Так, что это такое? Почему я его выкинул? Не надо выкидывать такие ценные вещи Удерживать для плавного вращения на R, да? Ага, вот так у нас, значит, он вращается Давайте вот так мы поставим здесь гриль Отлично Так, бочку пропустил, да? Ах, ты ж зараза, а! Бочку пропустил, я за ней сейчас не доплыву Вот там еще одна, надо срочно... Срочно их собирать Вот акулы бы сейчас завочить уже И поесть что-нибудь нормального Да, то есть Вот Туда можно было бы сплавать, но я думаю пока нет смысла Еды там скорее всего нет чем есть Эту Бочку мы так взяли, отлично Доски, ничего интересного Короче, друзья, там нет А нам нужно быть что-нибудь полезное А вот, акула, акула, бей ее, бей В глаз ее В глаз, в глаз Еще раз Ах ты ж зараза, а не хочет помирать никак не хочет она никак помирать. А у меня тем временем заканчивается провизия. Я хочу сильно очень есть. Что можно поесть, друзья? Что можно приготовить и что можно поесть? Есть обычный грязь, есть маленькая грядка. Вот грядку можно, в принципе, давно было построить. Я бы уже смог вырастить, наверное, какую-нибудь ерундовину из нее. Так, давайте сейчас маленькую грядку попробуем построить. У нас тем более еще и крюк. Так, маленькая грядка, нужна веревка. Ай-яй-яй-яй, я уже и бегать не могу, уже еле-еле двигаюсь Так, смотрим, друзья, смотрим, что у нас есть Так, веревки, давайте изготовим побольше их. Ага, так, вот это все дело надо взять, пока можем, можем собрать Так, блин, какую-нибудь бы плюшку мне подкинули вкусненькую, а, ничего не могут подкинуть мне Так, и что ж, делаем грядку давайте, друзья так, где у нас грядочка? Вот она, изготавливаем. И ставим ее прямо вот здесь. Что мы можем в нее посадить? Это, наверное, вот эта семечка, да, которую надо было давно уже посадить. Так, что мы посадим, нет? Или, или сюда оно не может посадиться, нет? Что у нас пишет вообще про это семечко? Чтобы вырастить цветок, переместите на средние грядки, друзья. Нужна средняя грядка. А у меня только маленькая. И как быть? Опять помирать? Черт возьми, а. Это жестокий мир. Жестокий и беспощадный настолько. А, картошка же у меня есть. Подождите, картошку же можно, наверное, посадить по-любому. Картофель же можно посадить. Можно же и полить тоже. Налить жидкость. Ой, это я выпил, да, ее? Да что ж ты будешь делать-то так? А пресной водой, что ли, поливать? Выпить а, Это я опять выпил Так, а как полить-то? Налить жидкость, выпить А, на правую кнопку мыши Я хоть полил, нет? Короче, друзья, у меня опять проблемы Я опять, походу, сейчас откину кони Так, дайте мне уже бочку какую-нибудь Ох ты Не поймал Так, бочку Хоть бы мне подкинули что-нибудь вкусненького а Последний шанс и то я его упустил Не, друзья Опять неудача Ну что ж, вот если только остров Мне поможет, но я уже с голодухи Здесь пухну А вообще надо было сырую картошку наверное, съесть в идеале Мне сейчас только разве что стоит надеяться На то, что вот в этой бочке появится какая-нибудь Луковица, которую можно будет Заживать И тогда я точно не умру Или акулу я успею завалить Камень, доска, нет, друзья, похоже, это опять конец всему, конец всему. Ну что ж, вот такое вот выживание опять получилось не очень, я скажу так, что рафт это такая игра, на самом деле, достаточно сложная, но интересная. Ну что ж, ребятки, пишите в комментариях, пожалуйста, что вы думаете, стоит ли мне или не стоит дальше снимать серию выживаний по данной игре, зависит только, ребятки, от вас.